Всем добрый день, меня зовут Евгений, я генеральный директор компании «Бистер Шеф. это мой коллега. Меня зовут Владислав, я представитель компании Шеф. и сегодня мы расскажем и покажем вам, как работает кофемашина «Робустеза». Робустеза это классический вид кофемашины, Это итальянское производство 100%, и в переводе с итальянского Робустеза переводится как «прочность». Поэтому хочу сразу выделить некоторые моменты. Кофемашина выполнена в основном из деталей, то есть минимум пластмассы, больше нержавеющего металла, латуни и меди, что дает стопроцентную прочность и долговечность работы данной модели кофемашины. В свою очередь хочу добавить про ее оснащение. Здесь достаточно все просто. Она идет э, полностью ручного исполнения, данной кофемашина, то есть, э, что позволяет баристу за оптимальную, наверное, цена-качество, выражусь так, и надежность обеспечить качественную работу в тех точках, где, э, наверное, наиболее сильный акцент делается на качество кофе. Вот. В комплекте данной кофемашины идет три холдера, два двойных, один одинарный для э, работы на объем. Также идет стоперное кольцо и э, дозирующий саводчик. Совместно осна оснащена двумя решетками для более удобной подачи в маленькую посуду или чашке, чтобы меньше пачка и меньше проливов было давать более чи чистый исходящий продукт. По техническим характеристикам давайте пройдемся. Значит, у нас здесь все элементарно и просто. Подключение 220, напряжение бойлера идет 4,5 киловатта. Это дает нам возможность на 2,5 квадратах мощности кабеля обеспечить ее подключение в розетку 220. Розетка может использоваться у нас стандартное сечение кабеля 2,5 киловатта будет вполне достаточно, чтобы обеспечить ее питанием. Разогревается она порядка 15, максимум 20 минут, выходит уже в готовый режим. И, соответственно, мы получаем экономию энергопотребления. Здесь мы можем подключить кофемашину как от центрального водоснабжения, так же можем ее подключить от модулированной воды, что позволяет нам использовать ее практически в любой локации без ограничения. Если даже у вас отключили воду, кофе вы все равно будете продавать. Это мы вам гарантируем. В комплект не входят вилки для подключения, это вы все закупаете отдельно специалистами, которые обеспечивают вам монтажное подключение. По ценовой категории она сейчас наиболее, наверное, оптимальный вариант занимает на российском рынке, с учетом того, что это импортное производство полностью. Сейчас продолжит Владислав, мы немножечко погрузимся в кофейную индустрию, попробуем поработать и, соответственно, сделать несколько напитков. Начнем мы приготовление с классического кофе, это будет эспрессо. Первое, что мы сделаем, это приспустим пар, чтобы создать нормальное давление кофейная чашка для эспрессо и пожалуйста достаточно на самом деле по давлению кофемашина попадает э, в кофейный вкус следующее что предлагаю приготовить это классический также напиток американо далее мы стабилизируем кофе в принципе визуально сразу видно то что кофейная пенка сохраняется горячий, но хороший. По мне так вид товарный у напитка за счет как раз пены, вот, и это, наверное, самое главное. Давайте сейчас проговорим про атаковейные, так называемые кофе на вынос, которые на самом деле не заканчиваются в стране, а только растут огромными темпами, потому что кофе везде, на каждом углу, на каждом шагу, открыл точку, зарабатываешь деньги, все хорошо. Значит, что у нас? У нас стакан 400 мл, спокойно влазит в эту кофемашину, не нужно пользоваться пинчером ничем. Владислав, давайте попробуем капучино, давайте, как у нас капучино. оно пойдет. Взбиваем верхнюю слой молока и очень важно, чтобы молоко было прохладным. Хочется выпить залпом весь. Спасибо, Владислав. Отлично, кофе. Следующее, что я предлагаю подготовить, это раф-кофе халва-мед. В сливки добавляем парочку столовых ложек халвы и добавим столовую ложку цветочного меда. интересный вкус, на самом деле сахар практически чувствуется ровно настолько, насколько его приятно пить, чтобы не было много, ну как, как такового сахара в составе продукта. Да. Дорогие коллеги, друзья, спасибо большое, то что посмотрели э, на этот тест, мы оттестили несколько классических напитков, один сделали не классический вариант, хотя уже он наверное перешел давно уже в стадию да. классического тоже исполнения. В любом случае вы можете экспериментировать на данном оборудовании как вам угодно, вашей душе, клиенту, под спрос, под направление вашего, наверное, локации или места, как вы хотите себя преподносить. Здесь все в ваших руках, мы не будем углубляться в кофейную тематику, мы здесь исключительно по кофемашине. Я, сколько смог, рассказал про технические составляющие данного товара, данной продукции. Рекомендуем ее приобретать. Приобрести вы можете в нашей компании «Бистер Шеф». Найти нас можно в интернет-источнике достаточно открытая информация. Так что всем спасибо большое. Мы очень рады мы будем видеть вас в нашей студии, где вы можете посмотреть, попробовать эту кофемашину в деле и ее опробовать под свои соответствующие потребности. Спасибо большое. Всем привет. До скорых встреч.